Но прежде всего я бы хотел поблагодарить вас за а, организаторов за такую возможность, как сегодняшнее мероприятие, возможность мне дать выступить здесь. Марина Третьяк и, и конечно, Евгений, с которым мы работаем уже порядка 10 лет вместе. В нашей работе мы в клинических и генетических наследственных исследованиях о наследственного рака груди и рака яичников. И мы работаем с. Алла Пари, вот наш список наших коллег, с которыми работаем. И то, что я хочу вам сегодня рассказать, это результат работы очень большой группы специалистов, которые сотрудничали долгое время. Каким образом мы можем определить наследственный рак груди? Есть несколько определений, но вот это то, которое мы используем здесь на, на слайде. Это, это та ситуация, когда у вас есть рак груди, который случается у моногенической доминанты, если она изменяется и высокой проницательности более чем 30% процентов жизненного цикла подвергается риску рака груди. А какова ситуация с этим? Есть огромное количество генов, которые мы рассматриваем и которые используются при диагнозе, при увеличенной предрасположенности рака груди, но на самом деле мне кажется о том, что это достаточно короткий список, который используется в клинической практике, потому что во всех этих ситуациях, вы знаете, мы можем предложить пациенту хоть что-то, что может изменить ситуацию их предрасположенности к раку груди и таким образом BRC-1 и BRC-2 и по всему миру, мне кажется, у нас примерно где-то 0,5% женщин, которые имеют мутацию персия 1 И поэтому для России, может быть, немножко где-то примерно 500 тысяч человек, для Польши где-то 100 тысяч женщин могут иметь мутацию BRCA1. BRCA2 в большей степени зависит тоже от населения. И в Польше это не так часто встречается. Палбит-2 – это ген, который, если мутируется, то он ассоциируется с крайне агрессивной формой э, опухоли. И если вы не, э, не обнаружите их на меньше, чем двух сантиметровой опухоли, не уловите на этом, то... Выживаемость только 30%. Это они очень-очень агрессивные, эти формы. Это, Но они в два раза реже встречаются, чем brc 1 Чек-2 мутации в два раза больше чаще встречается. И они ведут к, к примерно где-то 1% женского населения. Имеет его, в том числе и в Польше, Ну, наверное, в России примерно такой же процент. А uh, вот достаточно часто встречающийся yeah. ген, uh, достаточно высокорисковый, it's и если он взаимодействует и какие-то с другими а, модифицирующими влияниями. И у вас, если есть положительная семейная история, и если мы проверяем, то без сомнения, что у женщин, которые а, имеют семейных историй, у них где-то порядка в пять раз выше степень риска рака яичников. То есть это наиболее часто встречающаяся мутация, а, а, которая ведет к... А, вот это вот те, которые сейчас перечислил. Но у нас есть и серии, которые гораздо реже встречаются. Это такие, как ТП-53. Он гораздо реже встречается. Однако для определенной категории людей это очень важно, это критически важно быть диагностированным вовремя. Ну, например, если у вас есть, например, э э э пациенты с рак раком груди, и 10% из них являются типа 53. И, и, и они не могут быть... Они не могут проходить радиотерапию <coughs> потому что вы убьете этих людей просто на рост. они крайне являются чувствительными к а, рентгенским лучам и их нельзя учить, лечить радиотерапию а 11 является еще одним очень драматическая ситуация к счастью очень редко встречающимся но однако более 50 процентов риск а, рак поджелудочной железы и брест а, пинте очень редко сидя еще один мы не <coughs> У нас нет ни одного случая зарегистрирован за последние 25 лет в Польше носители сидячин один, но он, это очень хорошо известно о том, что он существует в мире, в некоторых частях мира, и он ассоциируется в основном с высоким риском как рака груди, так и э, вариант э, рака яичников. То есть надо знать об этом, иметь в виду э, Син синдром, особенно для каких-то определенных семей, которые подвержены этому. И, и это очень важно для спасения жизни людей, для диагностирования. Yes. <coughs> Без сомнения, конечно, о том, что мы найдем еще больше генов, которые несут ответственность за наследственный рак груди, мы очень активно занимаемся поиском этого, но прогресс, скажем так, ну честно скажем, очень медленно мы продвигаемся в этом направлении, это очень полезно в результате этих условий, и мы пытаемся найти эти новые гены в генетически гомогенном населении. И мы в Польше достаточно большая страна, но генетически достаточно однородна. А и вот примеры сотрудничества с французскими канадскими э, семьями, э, французской Канады, э, как, где также является достаточно однородное генетическое поселе... э, население. И мы нашли новый э, джин, который э, Реквел, который. Э, Несет 10 раз э, более часто телсиван 1 мутация, однако, опять-таки, э, это э, у нас есть э, один в, в Польше был найден, один э, в французской Канаде, и это все в публикациях есть. Итак, а в ближайшем будущем мы ожидаем того, что мы идентифицируем серию новых э, генов, которые связаны с высоким риском э, рака, и э, но с очень маленьким процентом злокачественных опусей. То есть это значит, что мы не очень э, эффективно занимаемся поиском. А в настоящее время... Э, Мутации э, наследственного рака груди присутствуют где-то примерно более чем в пяти э, процентах случаев э, рака груди и в 50% процентах пациентов, которые имели предыдущую э, с отрицательной э, историей э, рака груди. Это очень важно. Если вы принимаете... То есть вы должны сказать о том, что... Uh, ничего, ничто не может заменить тестирование ДНК. То есть семейная история – это один способ идентифицирования <coughs> наследования рака груди. Но uh, ДНК-тестирование при... дает нам информацию, которую ничем нельзя uh, заменить. Она очень важная. Что мы делаем в настоящее время в этом тестировании? методологии? в настоящее время, это очень популярно, использовать панели NGS. А, ну, реальная стоимость этого где-то порядка 300 американских долларов. И в практике это означает, что вы можете использовать это а, не для скрининга населения, но для определенных выделенных семей. Это может быть сделано. А у нас есть другая опция еще. Мы можем... За 20 лет мы уже делаем в Польше, мы, у нас есть три доминирующих мутации, которые есть в Польше и в, другом, в других славянских народах, и Евгений говорил об этом. Это у нас есть специальная система для того, чтобы быстро, просто и дешево а, найти мутации. Это вот почему, например, в нашем центре у нас порядка 7 тысяч человек были продиагностированы и выявлены. И, наверное, это самое большое количество диагностированных людей в мире. Потому что мы теряем чувствительность. Но это эффективность и стоимость этого метода чрезвычайно высока. Ну и наконец, мы работаем в настоящее время над дешевым, а над, а, вернее, например, собираем в базу данных мутаций и для того, чтобы получить ответ на диагностирование, чем быстрее, тем лучше. Потому что чем раньше а, мы прогностируем, а, тем более эффективность лечение. Мы предлагаем различные способы лечения. Лечение зависит от а, лечение женщин зависит от того, является ли женщина носителем а, такого мутирующего гена или нет. Это определяет ход лечения. Позвольте вам показать вам э, просуммировать некоторые практические аспекты генетически-онкологических э, корреляций и как это на практике все делается. Но ну, прежде всего э, разведка, скажем так, если вы являетесь носителем BRC1, есть очень низкий шанс, небольшой шанс о том, что ранний рак груди будет а, а, об, обнаружен при помощи ультразвукового исследования груди. Это меньше, чем 30%. то же самое мамограмма, мамография и а, более высокие частоты при а, МРТ. и Однако это несколько раз более дорого, чем мамография. А, Однако об маленьких ополей 90%, а маммографии только около 40%. Таким образом, мы видим это о том, что это везде по всему миру принято мнение о том, что если вы организуете исследования, для нахождения тех, у кого есть предрасположение к этому виде рака, то это, конечно, должно быть МРТ, потому что это единственный способ надежного определения рака на, ран на ранней стадии. И все равно вы должны принять то, что, то, что а, кли, клиническую картину версии 1 Даже если вы обнаружите самую маленькую а, опухоль, а, меньше чем один сантиметр в размере, несколько миллиметров даже, то в 15%, то к тому времени, когда будет диагноз уже будет этой маленькой опухоль, уже будут метастазы в вспомогательные а, лимфоузлы что ассоциируется с очень высоким риском смертности на протяжении следующих 10 лет это в четыре раза увеличивает риск смертности вот почему превентивная мастектомия должна быть рассмотрена для тех кто является версии а один превентивная мастектомия снижает риск заболеваний с 60 до 1 процента Превентивные мастерской с последующей реконструкцией груди. Возможно, возможно для носителей BRC-2 было бы лучше для того, чтобы... Вот посмотрите, уровень выживаемости здесь порядка 100% на протяжении 10 лет. Это вот одно исследование из Англии. И, э, возможно, э, мастерской томии не... Нет необходимости для носителей BRCA-2, можно найти другие опции. А, профилактика. Это очень большая проблема современного общества. Это очень большое количество женщин используется оральными контрацептивами. И очень четко доказано о том, что для тех, кто является носителем Берси 1 э, гена, и для них это увеличивает риск рака груди. Это уже доказано. У нас есть исследования, международные исследования, в которые были организованы специалистами из Торонто. и вы видите здесь о том, что. Очень важно не использовать оральные контрацептивы в том случае, если вы моложе 25 лет. Здесь у вас есть данные, носитель BRC1, носители, которые использовали оральные контрацептивы в возрасте моложе 25 лет, и вот видите, 50 риск того, что они будут заболеют, рак груди у них будет. Посмотрите, вот эти графики достаточно четко показывают достаточно а, плохие последствия такого а, рода принятия контрацептивов. А, есть надежда. Это вот, собственно говоря, а, а, итог нашего исследования. А, ну, мы кое-что еще тут не опубликовали, поэтому я ведь не показываю. Вот есть э, взаимодействие между э, микронутриентами в крови и риском раков, э, в том числе рака груди и рака яичников, и в том числе и носителей Берсии-1, носителей, которые, женщины, которые моложе 51 года. И вы видите о том, что... Э, А если уровень э, мышьяка, например, вот, э, меньше вот этого уровня, то видите, если уровень кадмия, например, достаточно низкий, меньше чем 0,32, то, соответственно, низкий уровень э, заболеваемости э, раком и селен то же самое. Посмотрите, похоже на то, что есть а, очень неожиданная, но очень сильная корреляция между риском а, рака для носителей версии 1 и а, параметрами а, микроэлементов в нашем питании. Еще раз, если мышьяк и неол, но и кадмий и селениум достаточно низкий, то у вас только один случай рака 233. Не тех не носителей BRC 1-2. И вы видите, посмотри, какие, посмотрите, какие у вас показатели в результате согласны этим показателям. Только процентов BRC 1 носителей в Польше имеет высокий риск э, заболеваемости э, раком а, а, можем ли мы. Изменить диету и таким образом исключить а, этот риск путем изменения диеты среди носителей Берси-1. То есть у нас очень большая надежда на то, чтобы эта проблема может быть решена, которая просто может быть решена изменением диеты. И очень важно, согласно нашим данным, это результаты, которые а, касаются мышьяка. Очень важно суметь э, реплицирование в случае когорты э, большого количества женщин BRC-1. Мы изучали, исследовали детекции BRC-1. Ведь смотрите, если уровень мышья низкий, то рака нет. И... Почти 100, но тогда, когда вы практически интоксицированы мышьяком. Но, а уровень мышьяка в теле – это следствие диеты. Это речь идет о том, какие химические элементы используются на, в сельском хозяйстве для, для защиты растений. Давайте вернемся к вопросу, связанному с профилактикой и предотвращением. Мы говорили о вопросах в превентивной хирургии в случае рака груди. То же самое есть в случае и рака яичников. Еще хуже, если BRC1 то в случае носителя внутривогинальный ультразвук и таксис, то меньше 10% возможностей возможности засечь опасность Почему? потому что в основном в в трубках потом в яичниках перитониуме то есть серьезные раки опять таки международные исследования связанные с влиянием о орект... на распространенности рака и смертности в женщинах с BRC1 и BRC2 и вот видите большой скачок в риске э, рака яичников 40-летним если у вас BRC2 то то же самое наблюдается через 10 на 10 лет позже другими словами вот Одн... Превентивную одноксотомию необходимо предоставлять ранее, ассоциировав рактомию. Она связана с пятикратным снижением риска и яичников, но э, смертность от всех причин снижается на 77%. Другими словами, практически нормальная ожидаемая продолжительность жизни в них наблюдается и... Необходимо мне тут правильно будет подчеркнуть, что интенсивность побочных эффектов очень низкая потому что после превентивные афрактомии после 50 поддержка проводится с помощью э, гормонозамещающей терапии другими словами качество жизни не так значительно изменяется ну, а теперь резюме того чего можно предложить для превентивных целей я сказал оральные контрацептивы нет если вам меньше 25 до да, если вам более 30 потому что если вы на 1 И вам более 30 лет, то использование оральных контрацептивов снижает на 50% риск и рака яичников, не влияя на риск рака грудной клетки, микронутриенты и так далее. Почему? Потому что сильно сыр. Копление грудью, снижение риска рака груди, от задержка менструальных циклов, незначительное снижение, лигирование трубок, снижает риск рака яичников, одноксектомия снижает риск, естественно. И рак яичников, но также и рака груди среди носителей BRC-2 носителей. Томоксифен показывает, что снижает риск рака груди среди носителей BRC-1 подверженным этой опухоли и мастектомии снижение на уровне 1%. Ну а сейчас... Мы с вами переходим к последней части того, что мы, как минимум, клинически можем сказать об этой, в ходе этой конференции. Это результаты исследований. Результаты исследований 3500 неселективно отобранных э, пациентов рака груди менее 50 лет, более чем в, из 10 региональных центров, работающих с наследственным раком груди. И если посмотреть десятилетнюю выживаемость, то... Более сильные изменения мы отмечаем после афрактамии вместо единички. Мы видим 0,58%. Другими словами, что более 40% на более 40% снижение риска на 10-летнем периоде. тамоксифен работает, но медленнее. Химиотерапия без без таргетированного использования вообще не эффектично. В случае брц 1 эффект еще сильнее, но тут начи начинает отмечается, что химиотерапия полез, начинает работать, но афорактомия еще более значима. На 70%, а другими словами, это очень важно. Не следует забывать о превентивной афорактомии В случае пациентов рака груди с мутацией БРЦ1. Ну а вот вот здесь вот один в один бьется с тем, что вы говорили о системах репарации ДНК 2006 года. Мы реализуем клиническое исследование, используется с плотин парп ингибиторы в эти дни мы не используем, но данные о раке груди очень хорошо бьется с тем, что... Соответствующий в случае носителей BRC1 очень чувствительный с нацист-платин. Абсолютно индиферентно к тому, что делали. А среди платинов самая высокая чувствительность как раз нацист-платин. Вот почему мы используем вот этот старый медикамент, лекарство. Стоит там очень-очень дешевый там 5 евро за большой объем, соответственно, никаких ограничений по использованию. Единственная проблема заключалась в том, чтобы найти, да, собрать таких пациентов ДНК-тестирование, мутации классические для славян, и вот это единственное клиническое исследование во всем мире проведенное относительно цисплатина с 10-летней вживаемостью. Ну, Во-первых, результаты нового, новой адъюантной терапии. Результаты лечения, которые проводятся до хирургии. Те опухоли были слишком большие для того, чтобы изначально с ними работать хирургически. Поэтому сначала они получали воздействие химиотерапическое. Вот наши наша серия 23 э, кейсов. Здесь в видите патологическая полная ремиссия почти в 50 случаев. Каждый второй, каждый второй опухоль полностью исчезала, все из них. Как минимум частично ремиссия, видите, в контрольной группе 10% ремиссии полные, то есть 10% соответственно. В Новосибирске я рассказал, никакого особого энтузиазма в этих аспектах не услышал аудитория. Надеюсь, что сегодня будет по-другому. Особенно потому, что у нас данных-то больше. Вот здесь, пожалуйста, публикация конца 2017 года. Вот, пожалуйста, посмотрите на 10-летнюю выживаемость в подгруппе пациентов, которые получали цисплотины и другие неодевантные схемы. Смотрите, увидите, почувствуйте разницу. Вот это мне больше всего нравится. Вот здесь у вас 86 э, женщин. По-другому надо сказать. Среди тех, кто консекутивных, неселективных пациентов с раком груди, с мутацией БРЦ1, если вы используете лечение в цесплатине, вы, отмечаете полную ремиссию патологии в 70% случаев, то есть опухоли исчезают, включая и малые опухоли. Вот почему результаты это лучше. То есть понятно, что я вам показывал только крупные опухоли, но в клиническом исследовании мы все последовательные 70 процентов полная рем... и десятилетняя выживаемость смотрите почти 10 и только два из этих 86 умерли один от рака легких другая Действительно, от рака груди. Замечательные результаты. 30% частично или, или без реакции. Есть, тут еще проблема, то есть мы еще не знаем, что с этим делать, но 70% женщин однозначно отмечается исцеление, излечение от рака груди, всего лишь используется сплотин. Теперь, если использовать и то, и другое, цисплатин плюс э, цисплатин и превентивная афрактомия, десятилетняя выживаемость 95%, если ничего не используете, ни цисплатин, ни аднексактомию, десятилетняя выживаемость 65%. Видите, простой протокол и неожиданная поразительная эффективность. И значимая разница, вот здесь вот все восхищаются аллопарибом, и лечением, но смотрите, все из них умирают с определенной вероятностью в течение чего? Двух лет. Другими словами, незначительно улучшенной выживание. Эти пациенты явно не излечены, но мы согласны, что цисплатин и платины в целом и парингибиторы они все это эффективные лекарства. Возможно, их необходимо правильным образом комбинировать. Ну и в случае рака яичника вы используете парпингибиторы при условии, что данные опухоли чувствительны на платины. К платинам. Очень важное обнаружение BRCA. В некоторых опухолях имеются молекулярные подписи, характеризующиеся для БРС-1 и БРС-2. Здесь данные, что молекулярная подпись, может, сигнатура может находиться в приблизительно 20% пациентов с раком мощной железы, возможно. Это, то есть плотинные можно быть использованы эффективно в лечении дополнительно порядка двадцати с лишним 30%. Усилия по персонализации лечения, основанные на концепциональном фоне, видите, в случае BRCA1 это лучший пример. Вот почему мы эти данные можем показать. Но очень похожие данные также в скором времени по подгруппам будут доступны в завершении. Опять-таки нечто простое и удивительное. Вот это исследование опубликованы более, по более чем 500 консекутивно невыборочным образом собрано пациентом, исследуем пятилетнее выживание по уровню э, селена. Серо-селена -сер характеристик в чем характеристичность данной линии то есть это пациенты с самым низким уровнем Сером селена. В три раза ниже смертность за период пяти лет эти данные. Также не только в случае рака молочной железы, но и других подгруппах ларингиальных раках. но смотрите, низкий уровень селена, 61 смерть, ажи 32 выжили, а в случае высокого 15-79 выживших. Почти в 10 разница в мульти... В Приятно логистической регрессии при таком анализе, то есть сильные корреляции. Если посмотрим на механизм, то селена очень сильная, окислительная реакция влияет, ну, окислительная восстановительная реакции. Ну и, соответственно, вывод невозможно э, рак молочной железы лечить правильным образом без панельного тестирования на мутации germline hbc в недалеком будущем соматические изменения нужно будет рутинно исследовать мутационные сигнатуры с, э, тестирование hbc генов рекомендуется всем женщинам даже если э, наследственно негативные можете быть носителем и уровни микронутриентов также Нужно держать под контролем. Большое спасибо. Нет ли вопросов со стороны аудитории? Большое спасибо за презентацию. У меня один комментарий, один вопрос. Очень замечательно хорошо быть знакомыми с сигнатурой, с маркировкой, маркировкой сигнатурами тех или других раков. Но давайте о другом типе рака. Рак легких это связано с курением, количество кляческих снижается, логодемокарцинома карцинома легких, которая напрямую не связана с курением, возрастает значительно. Во-вторых, вы говорите о баральных контрацептивах. это проблема на самом деле очень серьезная. Но за последние 10 лет, даже не так давно у нас была встреча с эпидемиологами в Швеции, и там все еще дискутируется. Количество девочек молодого поколения использует эти оральные контрацептивы все больше и больше и больше. И, соответственно, вопрос, что мы можем сделать для того, чтобы убедить их или заменить их, для того, чтобы снизить количество такого рака? Следует мне ответить, да? Ну, во-первых, молекулярные сигнатуры, как вы сказали, явно говорят о том, что растущее количество результатов показывает, что если ваша э, процедура таргетирована, то выживаемость э, дольше. Это то направление, в котором вы, естественно, двигаетесь. Я глубоко верю в то, что особенно, особенно это важно, вот подобное лечение, такое воздействие было, соответственно, с самого начала, это было конституциональным изменением. Вот почему так важно в случае цесплатина, вот почему, соответственно, и десятилетняя выживаемость у нас такая хорошая, а вот говоря о культуре, о изменениях, это понятно, это серьезная проблема, я согласен. Но смотрите, люди перестали курить, меньше алкоголя сейчас потребляют. Ведь так много каких-то других подходов. Худшее ⁇ это не осознавать о том, где мы находимся. И уж тогда, тогда у нас есть возможность принимать решения самим. Это понятно, наш выбор, но мы же... Не можем все сувать под ковер. Вот я что думаю. Если позволите, я хотел бы задать вопрос. В ходе лекции вы говорили о женщинах с мутацией в БРС, но ведь есть и мужчины, у которых есть мутация BRCA, у которых также может развиваться рак, как и груди, так и простаты. И вы показывали методы, там, как бы, что да, ну, иссечение органов к мужчинам неприменимо, соответственно, что известно относительно предотвращения развития и излечения рака? В случае мужчин, да, это еще под знаком вопроса, BRC1 на самом деле повышает риск рака у мужчин? Возможно, рак панкретический, но не настолько высок, потому что с агрессивным раком простаты ассоциируется соответствующий BRC2. Yeah, no, no. С другой стороны, необходимо отметить, что мы еще не на той стадии, когда у нас достаточно данных для того, чтобы думать о превентивной хирургии. Мечтать, конечно, хотелось бы мне, что мы сможем получить некую модификацию проникновения экспрессии биоси. А 1 и 2 вот элементы которые я показывал особенно микронутриенты, в основном они покрывают что возможно с помощью них можно будет покрыть эту проблему почему нет если позвольте еще один вопрос вопрос вам и возможно также и Ольги Лаврек в чем основная разница между цисплотином и парк потому в том что они демонстрируют кросс сопротивляемость в виде восстановление соответствующей функции но не настолько энтузиазм испытывает относительно комбинирования, как вы сказали, потому что клинические исследования показывают отрицательные результаты, то есть нет даже аддитивного эффекта явного. То есть, а в чем, какова мотивация для развития пара ингибиторов? 100%. Евгений, в 30 процентах. Это реальные данные которые, может быть, не настолько популярны, потому что они не ассоциируются с бизнес-интересами. Извините, 5 евро – это не бизнес ни для кого, ну, за исключением пациентов, конечно ну, и на электродекторов. А если вы хотите э, для спасения жизни, но, но, но, но, но, есть 30%, 30 пациентов, которые не, э, реаги, не реагируют на такие методы. И у нас есть планы изучить на молекулярном уровне э, в деталях все вот эти вот молекулярные э, открытия, которые у нас есть, находки для подгрупп для различных категорий рака и которые являются резистивными, э, Поведение. И это вопрос чувствительности к различным типам а, лекарств. То есть великая цель, конечно, это достичь полной патологической ремиссии в наиболее высоким процентах у всех пациентов. Я согласен с этим ответом, но я бы хотел чуть-чуть расширить этот разговор о а действии этих... Из... Ингибиторов. Это ингибиторы, и, и они стабилизируют этот механизм. До сих пор а, изучается, и в настоящее время опубликованы были статьи о, о специфичности ПАРПа, которые стабилизируются в результате специфического разрушения ДНК И это было сделано Криспором Каспием, это исследование. И до сих пор непонятно полностью, каким образом этот механизм работает. Но сисплатим, но он а, повреждает ДНК. И а, может быть удален при помощи механизма кросслинкинга. Но а, это ингибитор ПАРП. Вот, наверное, поэтому... Состав очень важен. И вы говорили о некоторых, что часть пациентов является очень резистивными платиному. И было бы очень интересно проследить работу систем восстановления ДНК. Каким образом работает этот препарат? Ну, по крайней мере, на клеточном уровне у этих пациентов это очень важно а, да да да конечно это необходимо изучить изучать дальше а последний вопрос а большое спасибо за отличную презентацию мне очень простой вопрос как я вас правильно понял вы Пытаетесь найти взаимосвязь а, между а, отдельными какими-то загрязнениями и ионами, и проявлением опухолей. А каковы нормальные концентрации этот этих а, как, как вы знаете, каким образом вы приспосабливаете вот этот эффект, который вам должен быть, а, и как вы соотносите это с концентрацией? Да-да-да, совершенно точно. Вадим, мы организовали э э э э вот эти вот данные по группам для BRCA1+, основанных на 600, а а и на протяжении пяти лет это проследили, что происходит, и, и, возможно, вот эта группа а отобранная, которая была больше, но мы просто сейчас проводим догонку исследования, смотрим, что происходит. Да, да, точно. Это пока неизвестно. Люди повторяют, что такая-такая-то концентрация ассоциирована с таким-то болезнями. Нет, нет, нет, это неправильно. Это не соответствует тому, что мы здесь показали. Нет. А, ну спасибо большое.